День господа, еще один часто задаваемый мне вопрос связан с тем, как вернуться гражданам Украины, которые находятся на территории Российской Федерации Вот сейчас, да, например, паспорт гражданина Украины, который для выезда за границу закончил срок действия, продлить его не можете или потеряли паспорт гражданина Украины Другие проблемы с документами, да, то есть, очевидно, что при пересечении государственной границы Российской Федерации с той страной, куда вы хотите выехать, вот, у вас возникнут проблемы, почему? Потому что у вас нет документа, вот, по которому вы можете передвигаться. И одним из таких документов есть удостоверение на возвращение лица в Украину. Кроме того, что очень важно – не обязательно это должен быть гражданин Украины. Вот. Это может быть оформлено на лицо без гражданства, которое оформляло соответствующие документы в Украине. Вот. То есть вид на жительство. Это удостоверение можно оформить, скажем так, удаленно. Вот. И оно действует в течение трех месяцев. То есть в течение трех месяцев можно совершить вот этот вояж через страны и приехать в Украину. Вот. Или, например, на территории какой-то из, из стран остановиться и там пойти в консульство Украины, оформить документы. Вот. я добавлю ссылку на вот этот порядок, как оформлять э, это удостоверение. Вот, здесь будут и образцы заявлений, и кто может оформить. Например, это может оформить один из родителей или другой представитель, который находится тут в Украине. Член семьи, это родители, жена, дети, брат, сестра. Вот, и можно еще обратиться вот через QR-код непосредственно в орган миграционной службы с заявлением тоже образец заявления есть по qr-коду то есть прямо на электронную почту можно подать вот оформление удостоверения если нет родственников да можно на электронную почту оформить заявку вот сведения ну то есть здесь указывается заявление вот сведения о лице на которое необходимо удостоверение контактный номер телефона, обстоятельства, которые обуславливают необходимость оформления, вот, обстоятельства, при которых человек оказался на территории государства агрессора, при наличии сведений о доверенном лице, который может забрать да, этот документ, ну, например, меня можно указать, да, я могу за вас пойти, забрать и вам отправить, вот, как-то найти способ этого удостоверения. Да, и две фотокарточки вот ну, в общем здесь все расписано вы по ссылке переходите оформляйте вот ищите способ выехать если вам это надо пожалуйста вот имейте ввиду допустим если в вашем транзитном пути будет германия да то там например только в аэропорту вы сможете с этим с этим удостоверением находиться вот такая вот история вот тут контакты, вайбер, Telegram. то есть вы можете им звонить, писать, без привязки к роумингу там и еще каким-то делам. То есть есть интернет, вот звоните, пишите, вот горячая линия, все тут доступно, расписано. Я думаю, что многим будет полезно, поэтому делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал. Вот. Научно-информационно-прикладной То есть просто для хайпа информацию я не хочу распространять Поэтому стараюсь что-то полезное, о чем вы можете не знать Вот, Но вам будет полезно Вот ко мне люди обращаются, я нашел информацию и делюсь ей Всего хорошего